Эта история началась 18 января, когда в одном из дискорд-каналов я увидел сообщение от пользователя под ником testinlol, откровенно говоря, там было написано то, что меня сильно удивило. Удивило потому, что все это лежало буквально на поверхности. И что самое смешное, я неоднократно упоминал это в своих видосах, постах в твиттере или телеграм-канале на протяжении нескольких лет, и никто. Никто помимо тестин лол не додумался сделать парочку дополнительных шагов, чтобы доказать и наглядно показать, что многие функции, связанные с CSGO на Source 2 существуют и при некоторых манипуляциях их даже можно активировать. На протяжении последней недели я нон-стопом изучал, как это все работает, и заодно составил небольшой гайд, как вы можете проверить это самостоятельно. Но есть одно небольшое но.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 Начать стоит с важного нюанса, который я повторяю время от времени. Все игры Valve на втором сорсе, утилизируют одну и ту же итерацию движка. Грубо говоря, исходники всех игр лежат в разных директориях, но имеют одну общую базу кода. При добавлении каких-то новых фундаментальных функций и механик в один из проектов, необходимо вносить изменения именно в общую базу, а не отдельную ветку для каждой игры. И когда разработчики выпускают обновление для одной из этих игр, оно в большинстве случаев автоматически подсасывает все нововведения из общей ветки source 2 на данный момент единственная публично доступная игра которая регулярно обновляется это dota 2 и именно из-за этого окопаясь в ее обновлениях мы регулярно находим сливы других проектов которые разрабатываются за кулисами звонит сосед кричит побежали Куда? На кс Go run. мужик в краше бежит, а скины умножаются. Твоя задача выхватить самый сочный процент, пока мужик не споткнулся, приелся этот мужик, тогда бегом искать другого на дабли. выбираешь одну из трех команд и если прибежит золотой, то скины умножаются сразу на 14. Ну а если хочется немного приватности, попробуй сразиться в пвп с удачей 50 на 50, закидываешь скины равные по стоимости соперника и забираешь в два раза больше, чей мужик Жиг добежит первый, тот и выиграл. Пополнить баланс можно любыми удобными способами, включая скины, а вписав мой промокод гей, получаешь дополнительные 15% к пополнению. 24 мая предыдущего года в обновлении доты под названием «Весенняя уборка» появились упоминания локализационных строчек с названием игровых режимов из CSGO. GO. Эти строчки по сей день находятся в файле под названием workshop -manager .dll", и на первом сорсе они используются для добавления тегов в момент публикации пользовательских карт в мастерскую Counter-Strike. Однако, как оказалось, это не просто упоминание. При помощи небольших манипуляций можно заставить клиент Dota думать, что вы прямо сейчас находитесь в проекте под названием CSGO и в момент публикации аддонов, используя Workshop Manager Source 2, теги, связанные с дотой, автоматически заменятся на теги, упоминание которых и появилось 24 марта. Но что самое интересное, если попробовать опубликовать этот аддон через модифицированные инструменты, то на публикации, помимо игровых режимов CSGO, появятся скрытые теги map и S2. То есть, когда движок Source 2 думает, что он сейчас находится в игре CSGO, он автоматически добавляет теги, которых даже теоретически в публикациях DOTA быть не должно. И я был бы не я, если бы в очередной раз не портировал Dust 2 на новый движок, попробовал хукануть пуджом на лонге и залил это как Адон в воркшоп DOTA с тегами S2 и игровыми режимами из CSGO. Но внезапно меня осенило. А что случится, если модифицировать инструменты dota 2 так, чтобы не только клиент, но и сам Steam думал, что вы сейчас находитесь в CS:GO и попробовать опубликовать аддон с тегом S2 в мастерскую Counter-Strike. Изначально это приходилось делать вручную, подменяя все упоминания APID 570 на APID 730, то есть по факту заменяя уникальный идентификатор одной игры на другой, чтобы Steam считывал другое значение и думал, что я нахожусь в другой игре. И в целом это сработало. Инструменты доты в интерфейсе Steam все выглядело так, будто бы я нахожусь в CSGO. Но потом я чуть больше покопался в DLL библиотеках нового движка и обнаружил, что там есть параметр запуска API Override, который автоматизирует все эти действия. Барабанная дробь. Захожу в модифицированные инструменты, которые и со стороны клиента, и со стороны Steam а думают, что я нахожусь в CSGO. И оно крашнулось. Мда. Надо разбираться дальше. В процессе выясняется, что если поставить API любой другой игры в Valve инструменты запускаются нормально, значит что-то не так исключительно с Apidie CS:GO. Изучив историю консоли, можно понять, что игра вылетает на попытке создать какой-то SO Cache. И если я все правильно понимаю, это связано с игровыми координаторами CS:GO и Dota 2. То есть, когда я захожу в модифицированный клиент Dota, он пытается приконнектиться к серверам CS:GO, у него ничего не. Получается, и он просто вылетает. Это можно временно обойти, прописав параметр запуска клиент Only. Тогда игра пропустит первичное подключение к серверам, но рано или поздно все равно крашнется, так как предпримет еще одну попытку. Либо это можно полностью обойти, выключив интернет, запустив модифицированные инструменты и включив интернет обратно, пока они запускаются. Итак, мы внутри пробуем открывать инструмент для публикации донов, и о, чудо! У нас отображаются карта опубликованные с первого сорса. Мы можем запросто открыть редактор и поменять общую информацию и игровые режимы. А если запустить модифицированные инструменты с параметром запуска в workshop items, то мы сможем делать то же самое, но с косметическими предметами по типу скинов и наклеек. Ну а теперь то самое но, о котором я говорил в начале ролика. Мы конечно можем изменять уже существующие публикации, однако при попытке создать новую, вылетает ошибка под номером 8. Покопавшись в документации Steam обнаруживается, что восьмая ошибка ⁇ это некорректный параметр. А в контексте загрузки пользовательского контента в Workshop это значит, что в одном из полей содержится что-то, что мешает публикации. Но что самое интересное, эта ошибка возникает только в трех играх ⁇ CSGO, Left 4 Dead 2 и Portal 2. То есть я без каких-либо проблем могу залить файлы нового движка со скрытым тегом Source 2 в воркшоп Team Fortress, Garry's Mod, Rasta, Alien Swarm и многих других. Игр. А изучив отправляемые интернет пакеты, можно понять, что эта ошибка возникает где-то на клиенте, так как сервер возвращает только положительные результаты. Если глянуть на процесс публикации костных файлов CSGO, FOD2 и Portal 2 из их оригинальных инструментов, можно заметить один крайне важный нюанс. Это три единственные игры Valve, где в процессе публикации надо нажать на галочку с принятием пользовательского соглашения. То есть где-то в движке Source 2 есть за хардкожная проверка, что если публикация происходит в воркшопы CSGO, LFOD2 и Portal 2, им нужна одна дополнительная галочка, которая не существует в инструментарии Dota. Один мой знакомый попробовал пропатчить DLL библиотеки Source 2 через Disassembler, и у него успешно получилось сделать фикс и пропустить эту проверку, но даже в этом случае, несмотря на отсутствие ошибки под номером 8, публикация все равно полноценно не происходит, она успевает создать пустую страницу в воркшопе, но при этом клиент не начинает публикацию файлов на сервер и просто прерывает процесс. Я думаю у многих из вас могло возникнуть вполне весомое предположение, а что если воркшоп сервера CS:GO и двух других игр видят скрытый тег S2 и просто блокируют публикацию, но к сожалению это тоже не так. Мой хороший друг Аква попробовал вручную зафорсить этот тег на уже существующую публикацию через ProtoBuff, и он без проблем встал на нужное место. Так что подведем небольшой итог. Если движок Source 2 видит, что запущенная на нем игра имеет конфигурацию CSGO GO и файлы, которые публикуются на сервера Steam имеют форматы нового движка, он автоматически добавляет скрытые теги map и S2. При этом, опубликовать аддон с этими тегами можно в абсолютно любую мастерскую помимо CSGO, Left4D2 и Portal2, так как что-то останавливает движок. Повторить все это можно, модифицировав файл GameInfo в корневой директории Dota2, а точнее в графе Mod поменять параметр с Dota на CSGO. И чтобы инструменты запустились без ошибок, надо создать новую папку CSGO и перекинуть туда скрипты из основного пака с сетами Dota2. Надеюсь, хоть кому-то из вас эта информация кажется полезной и хоть у кого-то получится разгадать эту загадку до конца. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю всю известную информацию о будущих играх Valve и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!